здравствуйте, а мы продолжаем экскурсию по лаунж-зонам нашего предприятия как вы можете видеть вот руководство позаботилось такой прекрасный плакат повесило который радует взор здесь у нас вот смотрите я, я вообще там как бы начал съемку ради одного момента там, но ну, пока мы к нему идем вот вы можете видеть расчищенное будущее, ну, возможно, футбольное, хоккейное поле. Как бы тут стояли, ну, всякие, ну, понимаете, да, предприятия, станки, там оборудование. Но по просьбе трудящихся, у нас руководство как бы ничего не делает без согласования с трудящимися. Как бы приехали люди, все расчистили предприятие вложило в это деньги вот как бы этот плакат этому как бы соответствие видите тут немного зашифрованный э, есть смысл как бы, ну вот эти кольца это как бы Audi и Олимпийский комитет совместно вложились в это предприятие, вот видите даже кто из них Audi, а кто из них как бы представитель Олимпийского комитета, кто его знает, ну как бы вы понимаете, нам это как бы не очень важно, нам главное вот здесь футбольное поле Или хоккейное, опять же, возможно, даже для крикета Кто его знает Или вольф-поле, смотря, кто будет играть Но ну, если там какие-то слесаря, электрики Возможно, просто футбольщик А если там как фрезеровщики Или такоряток, возможно, даже и вольф Вот здесь у нас судейская И по совместительству Помещение для установки съемочного оборудования, чтобы сидеть за матчем И писать его в режиме реального времени Передавать по всем площадкам трансляционным в качестве 4К Там вы можете наблюдать раздевалки, тренерская посередине Но вообще я ради чего все это начал снимать вот ради вот этого, видите, Тут высокое напряжение, опасно для жизни, это все, как бы, ну, чисто для тех, кто, может, случайно забредет. А вот наушнички вот эти, это зона для прослушивания музыки, ультрафлаг качественный. Видите, от волнения даже немного забывал. Вот видите, это в зеленом квадрате наушники, это значит, что там хорошего качества басы предполагаются, и музыку вы можете ставить любую, как бы ну, какую вам захочется он видите, этот значок означает что типа, подожди, не, не кричи точнее как ну, подожди, не входи, если кто-то слушает закончат слушать потом зайдешь включишь свою ну, и, как бы, вот видите, характерно вот, да. Чтобы Характерно открыть рот Для того, чтобы ну, Не кричали, а там, не переговаривались громко Все-таки флаг это качество, которое Не каждый может себе позволить Ну, в общем, знаете, как в библиотеке Тишина должна быть там для чтения а здесь для качественного прослушивания Музыки Как вы видите вот, Нажми меня Ну, здесь как бы Все в традиционных тонах Черный, красный Уличное освещение – это маскировочное название э, включения диска-шара. Ну, наверное, на сегодня пока у все. В остальном ждите новых репортажей. Спасибо за внимание.